Привет всем! Строю себе соломенный дом и на этапе утепления чердака открыл для себя интересный момент. Оказывается опилки и солома прекрасно дружат. Обычно при утеплении чердака соломой тюки укладывают между балок и зазор между балкой и тюками конопатят той же соломой. Так вот в этой ситуации проще это сделать опилками. Опилки прекрасно прессуются и забивают все пустоты. Плюс дополнительно проникают в сам тюб. Сложные места, такие как переход со стен на перекрытие, тоже удобнее утеплять опилками. Опилки по своим характеристикам во многом схожи с соломой. Посмотри мои предыдущие видео. Подпишись на канал. Впереди будет много чего интересного. Ты заходи, если что.